Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. Итак, третья заключительная часть урока, который доступен всем участникам платного тренинга по автоматизации Skype, урока посвященным партнерским продажам и построению реферальных, реферальных структур. Значит, в этом уроке он получится конечно поменьше значительно чем остальные и сразу вас хочу предупредить не волнуйтесь это не час а я расскажу о том как строить привлекать через skype рефералов сразу хочу сказать что никаких принципиальных отличий при продаже партнерских товаров при привлечении рефералов абсолютно нет то есть схема абсолютно такая же как и при партнерских продажах то есть тут принципиальных разниц не будет например есть ваша реферальная ссылка на какой-то проект в которых вы привлекаете рефералов что вы делаете вы опять же парсите целевую аудиторию которым будет интересен этот проект да? вот парсите опять же из ВК я вам предлагаю все-таки самый простой и быстрый способ набора контактов в каких-то специфических случаях вы можете рассылать по уже имеющимся базам либо, конечно, идти по сложному пути, о котором я расскажу в отдельном уроке, это выдергивать скайпы с сайтов. Значит, напарсили себе контактов под вашу партнерскую программу, да? Опять же, придумали какое-то замечательное рекламные предложения я все-таки вам советую работать по методике по которой я сейчас работаю и я по ней работаю только по одной причине что я уже пользуюсь программой чекер то есть я рассылаю по живым контактам да? как только повторюсь эта программа появится в официальном релизе я расскажу об этой программе и как она работает пишу короткое, заманчивая предложения опять же вашу реферальную ссылку никаким образом нельзя а, вставлять вот в, таки, вот в таком вот виде как она есть опять же повторюсь то есть skype еще может пропускать реферальные ссылки а многие социальные сети пока проект еще не заспамлен когда еще немного людей рассылает приглашение вступать в этот проект реферальные сети Социальные сети еще пропускают подобные реферальные ссылки, но затем они попадают под спам фильтры и отправлять такие сообщения вы не можете. Только по этой причине, опять же, мы их сокращаем с помощью какого-то сокращателя, либо делаем, как делаю я. Это делаем редирект. Значит, друзья, я вам. Специально эту часть сделал отдельный для того, чтобы донести очень важную вещь. Это о холодном и о теплом трафике. Что такое холодный и что такое теплый трафик? И почему это очень важно? Почему вы должны понимать, что это очень важно именно для продаж и именно для реферальных структур? Вот смотрите, моя реферальная ссылка ведет вот на такой вот сайт. И вот представьте, я надер... Этот сайт м, посвящен медиа -сети, групп для тех, кто не знает, да? Это медиа сеть, которая монетизирует YouTube каналы. Вот даже если вы надергаете Skype контакты из групп ВК, которые связаны с YouTube, да, и будете рассылать этим людям какое-то замечательное сообщение, например монетизируем серые каналы или избавляем от серых долларов там проблема серых долларов решена там простое решение для монетизации вашего канала и ваша ссылка в замаскированном виде да человек проходит по вашей ссылке и попадает вот сюда вот Опять же, жаль, что у нас нет интерактива, но я слышу ваши ответы, и многие не понимают, что это вообще такое. Причем, обратите внимание, довольно часто, в зависимости от настроек, которые считывают эту медиа-сеть, отображается на английском. И это вообще для многих может являться ступором. Да? То есть люди получают ваше рекламное сообщение, нажимают на вашу ссылку и попадают вот на такую вот страничку. И что происходит? А происходит только одно. Люди просто нажимают на крестик и уходят. Поэтому переходов много, результатов никаких. То есть, да, тут кто-то может сказать, это значит продавец кривой, да, у него плохой сайт. Но вот здесь исправить этот сайт ну, нереально. То есть, если вам этот проект нужен, да, если он вам нравится, то вам приходится что-то делать. И вот что здесь нужно делать, когда вы приводите такой холодный трафик, то есть людей, которые, ну, мягко говоря, не в теме. То есть если вы по этой ссылке приведете человека, например, с ролика... Ютуба, да, то есть в ролике, о котором рассказывается об этой медиа сети, в ролике, о котором рассказывается, как к ней подключиться. То есть, да, когда человек приходит с такого источника трафика, то есть, например, с ролика в Ютубе, где ему все уже рассказали об этой медиа сети. Он попадает вот сюда, и ему все понятно, куда он и зачем он, и что здесь нужно делать. Это вот пример теплого трафика. К сожалению, вот в скайпе. Вот такой вот теплый трафик э, мы организовать не можем. Вот. Но как же нам сделать так, чтобы этот трафик подогреть? Как нам сделать так, чтобы люди, которые все-таки заинтересовались нашим предложением и нажали на нашу кнопку, они бы каким-то образом понимали, зачем они здесь и что им делать. Вот, чтобы как-то подогреть трафик, я рекомендую, это не только я, делать так называемый сайт-прокладка. Вот сайт вот такого вот вида. Вот обратите внимание, он и называется Quiz Group, да, и он оформлен в тех же самых цветах. И здесь какой-то мужик, еще не очень бородатый, да, начинает рассказывать о том, что это такое для чего это, да. Здесь ответы на типичные вопросы. Здесь видео, как подключиться к этой медиа сети, понимаете? Вот здесь люди, которые уже подключились к этой медиа сети, это подогревается доверие. Здесь бонусы, да, которые хотят все, вот, и которые можно легко и просто получить, видите. И тут даже есть контакты, по которым вы можете связаться, если у вас какие-то есть вопросы. Вот этот вот сайт, он именно подогревает, то есть на этот сайт можно лить практически любой холодный трафик, которые людей, которые более-менее интересуются ютубом да. И когда вы их выливаете на, на этот сайт, этот сайт их просто подогревает, подогревает и фильтрует, и люди, которым правда это интересно, нажимают на кнопочку подключиться и попадают вот сюда, то есть на страницу, на которой они уже знают, что делать. Опять же, вот если мы вернемся с вами к Глопарту, вот опять же вот если мы войдем в каталог продуктов да, если мы нажмем на какой-то продукт который нам понравился по тем критериям о которых я вам говорил да вот мы нажмем на какой-то вот такой продукт станем его партнером нам дают две вот такие ссылки опять же вот смотрите все конечно льют на страницу товара потому что она именно является этим сайтом прокладкой но если у вас уже подогретый трафик вы можете сразу его вести на страницу оплаты. А, как, конечно, подогреть вот этот вот трафик? А, это, конечно, отдельная работа. То есть вы можете, конечно, сделать отдельный свой сайт, но это большая глупость. Вот здесь, конечно, очень хорошо работают а, источник трафика с YouTube. То есть вы можете прям записать ролик с вашим отзывом об этом, курсе рассказать чем он вам там помог и так далее вот этот ролик как раз и будет роликом подогревалкой и с этого ролика вы уже можете людей сразу направлять на страницу оплаты вы в своем ролике можете показать им этот сайт рассказать свое мнение и так далее то есть вы уже ведете теплый трафик и его уже можно сразу направлять куда правильно сразу направлять на страницу оплаты. Вот, например, с партнеркой, Сергея Грань. с партнеркой Сергея Грань можно не делать. Почему? Потому что у него, у него воронка продаж построена таким образом, что вся эта воронка продаж последовательно подогревает людей. То есть люди попадают на такую страничку, где каждый человек может найти для себя что-то интересное. Раз подогрели попали на следующую страничку уже подогретой там их еще подогрели вот и уже самых подогретых мы перевели на третью страничку и там их уже практически зажарили вот такая вот схема работы вот так вот работает а теплый и холодный трафик и на некоторые партнерские продукты можно любой трафик греть вот например как лить как вот например на партнерку сергея граня потому что здесь все сделано чтобы людей подогревать и отсортировать а вот если вам приходится работать с такими реферальными структурами или с такими реферальными проектами где сам проект но ну, мало чего делает здесь уже конечно ваши ваша задача именно в подогреве то есть я например для всех своих рефералов и для тех кто вообще приглашает медиа сеть квизгрупп я хочу продвигать эту медиа сеть я делаю вот такой вот одностраничный сайт вот если вы хотите привлекать себе рефералов в квизгрупп пишите мне кидайте свою реферальную ссылку свои контакты я вам сделаю вот такую вот страничку вот поэтому друзья в заключении я скажу еще одну вещь вот если вы хотите строить реферальные структуры и вам не повезло то есть например ваш проект ну как то мало вам чем то помогает вам однозначно нужно делать вот что то вот подобное сейчас вариантов сделать свой сайт очень много можно сделать вообще свой блог вот, на этом блоге рассказать ваше представление о ваше мнение о вашем проекте. Рассказать, что там нужно делать пошагово. Чтобы люди, придя на ваш блог, вот смотрите, вы будете убивать и двух зайцев вы будете раскручивать свой блог, гнать туда посетителей. Да, это будет очень хорошо. И вы со своего блога будете свой блог использовать как такую сковородку, которая подогревает трафик, и потом уже этот подогретый трафик отправляет на какие-то ваши реферальные проекты. То есть, если вы на своем сайте, либо блоге, выстроите последовательную структуру, что должен делать человек, который решил принять участие в этом проекте. То есть, как ему зарегистрироваться, как ему получить первые деньги, в чем прелесть этого проекта. Вот если вы... Выложить эту информацию, лучше конечно, чтобы эта информация была в каком-то видео формате, вот только поэтому я и активно занимаюсь ютубом, потому что текстовую информацию люди не так активно читают, как смотрят видео либо рассматривают картинки. Поэтому если вы на своем блоге выстроите такую пошаговую схему действия ваших эм, партнеров в проекте, вы Убиваете несколько зайцев. То есть вы делаете автоматизированную систему. Вам будут меньше звонить и спрашивать, что это, для чего это, как там работать и так далее. То есть вы в первую очередь разгружаете себя. И, конечно, помогаете людям. И чем больше вы вот таких отзывов, информационных роликов о своем проекте будете записывать, естественно, естественно, этим самым вы будете поднимать свою значимость в глазах своих будущих рефералов. И именно под вас эти люди будут записываться. И, конечно, ролики с YouTube позволяют подписывать людей в автомате. То есть в скайпе вы активно рекламируете себя своими рассылками, а ролики с YouTube вам людей постоянно привлекают ваши проекты, рассказывая о ваших проектах, о ваших результатах и так далее. И все это работает 24 часа. Вот поэтому, друзья, что я вам хочу сказать в заключении о партнерских продажах и построении реферальных структур. Сразу хочу сказать, что схема простая, но схема любит упорных. То есть вот эти вот три шага, причем два шага, которых из вас уже сделали, вот схема реально любит упорных. Поэтому, конечно, людям, которые сформировали, например, свою экспертность в какой-то области, да, им, естественно, продавать проще. Почему? Потому что да, я... Ну, скажем так, немного разбираюсь в Ютубе, да, я там помогаю людям и так далее. Поэтому если я на своем youtube канале да, выкладываю какой-то видеоотзыв, либо там, например, со своей персональной рассылки в скайпе, я говорю там, что вот замечательный курс по Ютубу, да, вероятность того, что его купят, она значительно выше, чем если бы это же самое делал человек, которого, например, никто не знает там в тусовке Ютуба, да. Поэтому вот поднимать свою экспертность, экспертность, это то, чем вы должны заниматься. Вообще, если вы хотите заниматься заработком в интернете, вы в первую очередь должны поднимать свою экспертность. Вот это работа на перспективу, но это длительная работа, я этом, об этом сразу говорю. Поэтому, если вам это делать сложно и либо вы хотите побыстрее вы должны подключаться к партнеркам таких продуктов которые сами подогревают холодный трафик вот наиболее хороший яркий пример это партнерка сергей грань то есть вот структура продажи, она вообще классно сделана. Да? вот сейчас они вообще меняют воронку если бы этот продукт был еще подешевле да, если бы там ролики были бы покороче да потому что э, многим например тяжело это смотреть да, но грань специально это сделал для того чтобы включить фильтр отсекающих ненужных это сделано специально чтобы пришли только те люди которым это нужно. Вот поэтому с точки зрения Сергея это очень хорошо, он работает с теми людьми, которые ему нужны. С точки зрения нас, как продавцов, это не очень хорошо, потому что многие люди, которые бы, может быть, и хотели бы, они, например, не дошли. Вот, это такой вот вариант. Но работать с продуктами, которые себя подогревают, искать такие продукты, тестировать их и работать именно с ними, это тоже... Еще один из вариантов заработать денег на партнерских продуктах. Экспертность свою поднять сложно. Тогда возьмите такие продукты, которые уже подняли свою экспертность, да, и будут помогать вам в подогреве вашего холодного трафика. Вот. Это первые два пути. И есть, конечно, третий путь, который на наиболее простой. Этот путь, который я рекомендую всем. Пожалуйста, запомните, я вам все-таки в первую очередь рекомендую третий путь. А третий путь, он очень прост. Он заключается в следующем. Друзья, основная составляющая вашего успеха – это регулярность и постоянность. Вы должны постоянно работать. В чем заключается ваша работа? Каждый день мы набираем 300 целевых контактов и добавляем их в свои скайпы. Например, я вам рекомендую вести три скайпа. В эти скайпы вы добавляете вот эти вот рекламные предложения, которые мы сегодня с вами писали. Вот возьмите какой-то один хороший товар и начните именно с него. Вот, вы по уже выращенным скайпам делаете единократную рассылку каждый день чтобы просто не травмировать людей, чтобы люди от вас не отписывались, то есть не злоупотребляйте. Но это нужно делать каждый день. Каждый день добавляем, рассылаем, добавляем и рассылаем. Если вы будете использовать несколько источников трафика, Skype, Viber, WhatsApp, YouTube, социальные сети и везде работать регулярно, я вам 110% гарантирую, что у вас будет партнерские продажи, и вы будете 100% с деньгами. Главное не бросать. Главное каждый день двигаться к намеченной цели. А ваша цель – это научиться зарабатывать в интернете. Сложного ничего нет. Основная проблема, что люди бросают на полпути, либо многие бросают уже когда до удачи остается один шаг. Нужно сделать еще последние усилия и все и вы с деньгами. Но люди бросают. Потому что почему-то многие хотят по-простому, быстро, сразу и сейчас. Да, есть такие варианты. Бывает, людям фартит. Фартит как в реальной жизни, так и в интернете. да Но это ненадолго. Если вы хотите стабильный заработок. Вам нужно стабильно работать, лучше, лучше каждый день по чашечке маленький, да, чем там сразу бочонок в один день получить. Вот я вас именно призываю к этому регулярность и постоянство, и тогда все у вас однозначно получится. Значит, благодарю вас <coughs>, то, что вы досмотрели все три части до конца. Я надеюсь, такие люди будут. Если у вас возникли вопросы, пишите их, я на них буду отвечать, так как вы у нас проходите платный тренинг, то есть к вам соответствующее отношение. И смотрите за дополнениями, которые будут появляться. То есть первое добавление это работа с программой парсинга, вот и схема выдергивания скайп контактов в скайпе. Это то, что выложится вот в самое ближайшее время. Вот база скайпов. Филипп там уже выложил часть, мы выложим еще одну большую базу скайп после ее проверки. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось в скайпах. Вот видите, нам может тут кто-то что-то пишет. А, ну это я человека построил с днем рождения. Вот еще один человек добавился. Еще один человек добавился. Еще один добавился. Три, четыре. Ну, пока только четыре человека из наших шестидесяти контактов, которые я отправил запрос, добавились. Можно сейчас посмотреть, что у нас произошло на голопарте. Так, войдем в статистику. Партнерские про товары. Вот и смотрите, у нас уже 21 переход и 4, а так, извините, это по всем товарам. Неужели я еще что-то продаю? Ничего не должен больше продавать. Так, скайп на миллион. Значит, 16 переходов и один человек перешел на предоплату. То есть, видимо, у меня какой-то еще один товар продается. Я даже не знаю какой. Хорошо, найду. <с> Непонятно. Вот, то есть, в принципе, смотрите, схема работает. Конечно, я сейчас вас тут не убил и не впечатлил, но только четыре человека э, добавились и прошли по нашим ссылкам. Вот, возможно, э, дошли сообщения, которые я отсылал вот, в начале записи этого первого урока. Но к этой статистике я буду возвращаться и показывать вам ну, свои результаты. Итак, друзья, большое всем спасибо, всем удачи, хороших вам заработков успехов, здоровья и отдыхайте. Это тоже очень важно. До свидания.